всем доброе утро проснулась а в окошке любимая погода смотрите какой дождь поливает нам в школу но здесь дожди такие короткие поэтому я думаю что он скоро закончится и следа от дождя не останется все быстро очень высыхает мы в больнице у нас ситок мы марка привезли аринат нам в школе как всегда мы опоздали тут такой зал ожидания яркий вот наше направление. Выдали нам талончик. И сейчас по этому талончику нужно на экране, который вот впереди, здесь, вот следить, отслеживать свою очередь. Прикольно. Я тут рассказываю, по-моему, одновременно с тем, что я говорю, выследился наш номер. Да, это наш. С папой. С папой тоже. У -у -у. Да, я буду тут да. Так, я пройдусь за ребятами, посмотрю, куда они идут. Но я здесь была когда-то, и кабинет вроде тот же остался. Прямо по коридору и направо. Да, вот они зашли уже. Сегодня, кстати, очень мало людей. В прошлый раз тоже Сережа говорил мало. Не знаю, так когда я приходила, так тут все вот эти вот стульчики были заняты. Еще в коридоре стояли. И столько людей ездила взад А ну покажи, что тебе подарили. Мышку. Вот в таких стоматологических больницах, это государственная, дарят мышку. Для того, чтобы можно положить было зубик и отдать мышке, да, ну под подушку, да, мы положим, вечером, а вечером ночью ночепи. <плес> это ватку положили, марлечку положили, вырвали зубик. Ты что, ты такой смеяная? У меня молодец, Все вырвали зубик, уходим. Записали э, следующий визит в октябре. В октябре Мы какого? стабильно раз в месяц. Раз в месяц? Да. Так, спрашивали, как сюда Рената записать, потому что сюда в эту больницу не попадешь просто так. Ну, нужно идти к нашему детскому врачу. Если она посчитаешь, нужно сюда направить, направить. Но ну, вот марка с вами проблемы, поэтому мы лечимся в этой клинике. А сюда просто так ситуацию не получишь, не возьмешь. Ренат нигде не хочет больше лечить, никаких частных больницах. Слава Богу. Ух, Мы недавно прозрели Мы повезли Рената Записали его к стоматологу Очень хвалят этого стоматолога И она нам насчитала молочный зуб Почистить каналы И заблокировать. 340 евро Вот так вот Но Ренат поднял такой крик Что нам не удалось даже заставить его Открыть рот вот, поэтому у нас в подвешенном состоянии еще этот вопрос. Похоти зубы-зубы. Ладно, двигаемся дальше. Когда Марк прогулял школу, Ян с тренатом в школе. Скоро будем ехать за ним. Так, ну а мы возле лотареек. Это уже как своего рода ритуал. Нужно обязательно зайти, отметиться. Сяди. Да, да посмотрю, супер кстати. Справилась. Ага, я Хочешь в машинку сесть? Вон машинка есть свободная. Если хочешь. Эту машинку возьму. Мы приехали в Карифур. Нужно собрать посылку и отправить нашим родителям. Мы уже знаем, что мы будем О! отправлять. Мы хотим хамон по ноге отправить. В карифуре хороший выбор. Вот отправим, тут выберем ногу хамона. И... Сыр, сыр, сыр. Хороший сыр. Тоже. Мы уже знаем, где хороший есть сыр. Головку сыра. Это евро mm -hmm. Мы берем mm -hmm. так, сюда. Очень... Идем в самый нелюбимый отдел моих детей. Они говорят, что здесь они всегда кричат, что пахнет, им воняет неприятно. Так, тут постоишь, да, Марк? Вот уже, смотрите, нос закрыл. Давай я тебя отвезу в другую сторону, да, вывезу. Там будешь стоять, смотреть на нас. А мы с папой пока повыбираем. Ребенок просто задыхается. Он говорит, какая вонь. Давай. Я тебя вот здесь поставлю. Вот так, хорошо? Все, мы здесь напротив, понял? О, да, акция да. mm -hmm. да, с 13 по 18. Uh -huh. А купон можно потратить на 13 евро с 19 по 3. Uh -huh. То есть потом просто продукт будет эти деньги. Uh -huh. Да. Выбирай, вот 22 месяца, 65 евро, допустим. Сейчас нам помогут, да? Лизой, улица так. Олимпию. Лезуй мантеге Великольго. Kid, yeah. <laughs> На вид красивый, реально. Yeah? Живи, yeah. Да? Живите, да. Это Вот, вот это красиво, это да. Это? ¿Eh? Да so, Вот решили отправить новую такую и моей маме, и серьезным родителям, потому что эх, вот так как наглядается обстановка, неизвестно, какой будет зима, и нам будет немножко спокойнее, чтобы какие то нога может висеть, и она не требует какого-то там приготовления дополнительного, да, если вдруг там будут, то есть родители будут с едой, по крайней мере. Оно достаточно сытное. О, Сережа, молодец. Все, едем за Ренатом и Яном, они сегодня молодцы. Ян уже не хотел идти в школу, говорить мама, почему я все время в школу, мне уже надоело. Взяли мы только что в магазине ящики, чтобы набирали для хамона, для того чтобы можно было как-то упаковать, потому что это вопрос, это вопрос номер один. Всегда в Карифуре есть место, где люди выкладывают, оставляют ящики, если да, тебе не нужно, нужно, да. Ну, а мы взяли, нам не нужны. нужны, да. У нас распогодилось утром, прохладно так всегда, сейчас жарко очень. Так, ну как-то так получается у нас, вот такая вот коробка, нога, вот такая вот головка сыра и... Оливковое масло. Оливковое масло итальянское, да? Карифо. Ты же э, Валди это покупал. Ты, Нет, это не а Валди, это в Карифуре. А, это в Карифуре, да, ты покупал? Нет. А, ну тогда наверное. Испания. Испания. испания. Все из Пада, Испания. Купила. Бутылка не стекло, бутылка пластик, поэтому все нормально. А, и еще. Оно, конечно, с этой троицей не сочетается, но мы решили положить. Это сгущенное молоко. Очень вкусное. Мы здесь все уже перепробовали. Оно вкусное, реально. Поэтому я думаю, не помешает. Так. Еще. А тут что, нога Нога, да, да. У нас, кстати, не две ноги. Не надо, не доставай, не доставай. А три мы еще отправляем знакомым нашим. Мам, а мы в вам поедем. Да, с нами поедешь. Короче, мы стали уже этими как. Будем открывать бизнес по хамону. Если да, кому-то надо, пишите в комментариях. Обращайтесь. Выберем Да? Не понадкусываешь. Не понадкусываешь, Нет. Ну, говори. Всем пока-пока. А смотрите, моя. Нет. Это обычный кот, который просто, просто пылью пылью. Кто бы что не говорил за парковку, вот мы поставили свою машину. Смотрите. И к нам, смотрите, как припарковались. Просто великолепно. Картина маслом, да? Ну это вообще. Да нет, будем уже ехать этим. Мы а в таком подлива, да? месте Сервис? возле вокзала. Здесь не он очень особо приятное место. Мама, я воду. Ну, а люди кушают. Все, тут. воду сейчас сядете в машину. Отдам, когда... Самое главное мы сделали. Это мы купили в украинском магазине мармеладик. Мерман, Мармелад, он, сметан, порог и чай. чебрец. Да. Я буду кролика делать все, посылочки поехали к нашим дедушкам, бабушкам и к знакомым. Всем пока-пока, кто был с нами, ставьте пальчики вверх. Астаманяна. Да, Асталаего.